Приветствую вас, друзья, и, я надеюсь, коллеги и соратники по инвестированию. Это видео я записываю как отзыв на тренинг Максима Петрова по инвестициям. Кратко о себе. Я психолог, закончил МГУ, Академию практической психологии на факультете. И получил очень много знаний. Столько, сколько и даже их, наверное, может быть и не нужно. Мало получил практики. И поэтому сейчас учусь на гештальт подходе, где ее и приобретаю. Эта информация важна. Сейчас объясню почему. Почему меня заинтересовала тема инвестирования? это очень просто я как психолог не хотел бы зависеть от кошелька моих клиентов и не думать об этом вообще, а заниматься своим делом который надеюсь все равно будет приносить мне деньги но именно уже как бонус как некая некая такая вишенка на торте вот и поэтому мне очень интересно построить свою жизнь так чтобы у меня был пассивный доход чтобы я вошел в этот мир уже не только теоретически но и как профессионал потому что вы знаете я заметил что психология и мир инвестиций очень близко стоят рядом, они связаны, и поэтому мне это тоже интересно. В мир инвестиций меня ввел один из питерских э, спикеров, э, который рассказал вообще понятие, самое главное понятие, которое существует в этом деле. Э, я вошел в мир э, денег, в мир бизнеса, э, пока что только теоретически. Но это уже было мне много, и в контексте данного отзыва помогло мне увидеть в Максиме того человека, который говорит дело. Сейчас мы знаем, что в интернете очень много людей, которые рассказывают про инвестиции. И большинство из них, к сожалению, просто разводят на деньги. Когда я услышал Максима, еще даже не проходя курса, а его какие-то подготовительные видео и просто в Ютубе очень хорошие, грамотные ролики, я сразу понял, вот оно, вот оно, что мне нужно. К сожалению, вот с питерским моим коучем, которому я до сих пор благодарен за то, что он многое чего объяснил, на этом очень интересном пути с ним не получилось дальше работать, потому что он в Питере. А когда я узнал, что Максим из Москвы, да я просто был счастлив. Нет, сначала я был рад, но когда я узнал, что Максим хочет делать клуб, где собирает таких, как я, вообще людей, которые смотрят в одном направлении, пускай даже думают по-разному, но стремятся к чему-то общему, я был уже счастлив. Предыдущий тренинг мне помог распознать и Максима, и вообще ситуацию, которая происходит сейчас в инфобизнесе про инвестиции. Он меня научил работать на площадках, на каких-то инструментах. Рассказал очень подробно об этом всем. И когда я слушал Максима, вы знаете, те, те мои знания как будто расцвели по-новому. Как будто, знаете, щелкнуло что-то раз. И вдруг, вдруг стало каким-то цветным 3D. Я считаю, что мне очень сильно повезло. Почему? Я не попал ни в какие аферы, а потерял я денег где-то около 500-600 долларов. Но опять же, этот риск был запрограммирован, как нас учили. Но зато на другой площадке я заработал, на другой я имею в виду на той, про которую нас не учили, я уже сам это делал. Я заработал 1300 долларов за один месяц. У меня не было никогда информационного голода. Это тоже очень, считаю, просто ну, везение. Потому что я знаю, может быть, немного, но человек десять, которые потеряли очень много денег на именно каких-то ловушках, которые расставлены просто везде для тех людей, которые хотят инвестировать и в итоге теряют деньги. Очень созвучно э, то учение, я бы сказал, которое дает Максим э, моему внутреннему состоянию. То есть э, я человек азартный, но при этом пытаюсь пользоваться головой и все-таки обходить мимо все вещи, которые связаны с рулеткой. Когда я от Максима это услышал, мне тоже это очень понравилось. Мне хочется работать, нет, скажу по-другому, трудиться вместе с ним и с теми людьми, которые входят в его клуб. В него я тоже уже вхожу, чтобы двигаться как-то вместе в одном направлении. Вот это для меня, наверное, самая большая задача, самая большая мечта быть рядом с людьми, которые хотят одного и того же, может быть, только по-разному, которые думают по-разному, но в одном направлении. Вот это мне главное, вот это я, вот этим я дорожу. И у меня даже не было никаких сомнений. Вступать ли в клуб и покупать ли изначально тренинг. Самый еще первый погружение в инвестирование. Максим сразу зарекомендовал себя для меня как эксперт. И скорее всего, если найдутся такие люди, которые у которых я увижу тот блеск в глазах, которые я увидел у Максима, который есть, наверное, у меня и у еще нескольких людей вокруг меня. Только тогда, наверное, много-много раз подумав, я, может быть, решусь посоветовать а, Максима и все то, что он делает. Но, наверное, по свойству своей профессии не давать никому советов, я бы не стал раскидываться такими и знаниями и советами в том числе. Потому что, к сожалению, в моем окружении еще есть люди, которые считают, что м, работать надо до кровавого пота. И, в принципе, в этом вся жизнь заключается, чтобы работать и получать деньги и как-то выживать. То есть выживальщиков еще много вокруг меня. Ну, наверное, и я тоже еще где-то. Бывает, проваливаюсь в это состояние, но вот с такими людьми я понял по опыту лучше не разговаривать об этих вещах, потому что многие хотят э, волшебной таблетки. И мне опять же очень сильно понравилось э, то, что Максим говорил про волшебную таблетку, которая не существует. Вернее, она существует у нас в голове. Но он объяснил, почему ее не существует. И его постоянный призыв к какой-то трезвости, к какому-то мышлению, денежному мышлению, инвестиционному мышлению, тоже вызывает у меня очень много уважения. Уважение, поддержки и веры в то, что делает Максим. И я хотел бы э, продолжить свое обучение у него и поэтому записываю этот отзыв. Всем вам желаю э, продуктивного, денежного и инвестиционного мышления, э, чтобы всегда э, трезвость присутствовала в вашей жизни, э, я имею в виду именно трезвость, которой, я просто уверен, уже не то, что думаю, а уверен, вполне может научить вас Максим. Всем до свидания и успехов.